Десятки клиентов Альфа-банка остались без копейки. У них со счетов единоразово списали огромные суммы, хотя никаких покупок они не совершали. Как выяснилось позже, все они время заправляли свои авто на станции «Газпромнефть», а те, в свою очередь, поздно отчитывались об оплате перед банком. В итоге единоразово через несколько месяцев у людей пропадали со счетов десятки тысяч рублей. Известны случаи, когда деньги забирались повторно, а сумма компенсации не покрывали разницу. Сейчас инициативная группа готовит обращение в Роспотребнадзор, прокуратуру. Туру и другие надзорные органы в банке заявили, что каждый случай будут рассматривать отдельно. Мы сейчас как раз э, предложили всем здесь присутствующим написать каждое индивидуальное обращение. Плюс на этой неделе мы составим коллективное. Также в течение недели подпишем и отправим в те же самые органы. Плюс э, нам по, ну, посоветовали обратиться еще в банкиру, для того, чтобы ну, озвучить эту проблему именно на федеральном уровне. Я думаю, что с точки зрения там, права, скорее всего, никаких нарушений не было. Другое дело, что надо понимать, что все-таки это живые люди. И если как бы, все-таки банк заинтересован, он в людях, как в клиентах, он должен все-таки с ними работать. Пачку а и еще раз говорю, люди, когда оказывается такой что за полгода списывают деньги, которые они считали, что они у них есть на счету, и у них они уходят в минус многие. Мне буквально вчера позвонил один знакомый, который говорит о том, что с него списали раза буквально вчера 60, -60 тысяч рублей, он находится за на границей на отдыхе, он остался без копейки денег, вообще в минус ушел».